река большая как шага большая как шага весна заливные берега посмотрим ну, что из этого выйдет все начали сплав сбор сбор оборудования Еще и море, как всегда. Все необходимо. Река большая, как шага. Ну вот, ребят, мы потихонечку в общем, стартанули. Очень интересно, я никогда не славлялся. Посмотрим, что же выйдет. Красиво. Впереди у нас по плану три ночевки, четыре дня. Смотрим, что получится. Пока впечатления первые, впечатления приятные. Конечно, красиво, солнышко выглянуло и настроение поднялось. Уже сборы оказались не такими долгими, как я изначально думал. Так что, может быть, не все так плохо. Продолжение большого кундыша вода из река большой кундыш как шагу стояночка на берегу занята продакем то ну, мы идем дальше будем присматривать себе место стоянки Проканулись. Вроде первое место для стоянки выбрали Мишкиных какашек не видно Каких-то других зверей только судьи вот. Хороший тесничок И хороший вид на реку. Вот сейчас там Серега соберет. Затачит. И наверное здесь мы расположимся. Так что, ребят, добрались до первой стоянки. Сейчас начнем обустраиваться. Время у нас 4-4 часа почти. Как раз хорошо, нормально, спокойно. Прошли мы больше, чем рассчитывали. Ушли довольно далеко за Ости, Да от места впадения реки Большого Пундыш. Ну, посмотрим. Это хорошо, лучше иметь запас по времени. я из стол брал небольшой, чтобы как раз чубор был туда поставить, если дожди хоть такая низкая, но хотя бы за столом можно было пустить. Ну и меня, у меня вот палатка норфин. Ну ничего, простая, но пойдет. Не пойдет, конечно, ничего не пойдет. Зато ставится быстро. Знаешь, оно иногда. Иногда скорость важна. Особенно... Когда ты ходишь, когда Дождь, Особенно идет. когда уставший, да? Когда уставший и когда под дождем. Прям, прям, пошел дождь, уже вечер, темнеет. Уже все нафиг, быстрее бы. А тут надо кол эти разложить. Дуги, место разметить. И это. Так что это тоже. Оно хорошо такую спокойную погоду разбирать. А, а потом представь, вот как мы идем. Каждый день собрать, поставить, собрать, поставить. Это хорошо, вот приехали, когда там 3-4 дня сидишь на месте и нифига не делаешь. Ну, почему? Это как раз лагерь, стоянка. Вот. Уже вечереет. Тихо, спокойно, сухо. Не сказать, что сильно жарко но ну и более-менее более-менее что мы сейчас все поставили, да? что нам осталось? может быть костерок вечерком сделаем палаточки поставили, все поставили Так что. ребята дежурят настало утро Серега уже с утра лес топит греет Ну, вроде ничего. Первую ночевку пережили. Сейчас кофейку. Жереха, правда, он что-то не наловил, все обещал. Но придется так <смех> обходить с тем, что есть. Самую холодную ночь пережили, дальше уже будет проще. кушать будем <с> что что где что нет ложный тревога Почему-то многим нравится, когда я поднимаю, поднимаю тему ножей. Но сейчас вам еще покажу еще один ножик у меня. Такой мой любимый походный. Вот он. Мораканс был. Мораканс был. Очень мне нравится. Это предложение Мора 2000. Любимый всеми туристами. Ну вот как-то мор 2000 у меня была, мне нравилась. Но она как не зашла совсем так сильно в мой бехот. А вот Мора Кансбол, э, скажем так, меня дожала. Мне очень нравится. Ничего особенного, но удобно. Мне очень нравится эта геометрия лезвия, как у мор 2000. Вот такая вот э, заужение в носовой части. То есть Мне нравится, что нож не толстый. Два с половиной в обухе. И очень приятная прорезиненная рукоятка. Вот. Я думаю, что прям такой подробный обзор на него нет смысла делать. Но вот честно скажу, что я вообще не вижу смысла больше ни в каких ножах, а других, то есть дорогих, там каких-то там. Вот Моро 2000 или Моро не зря не зря так любимы всеми туристами так что мне нравится съемный подвес все все вот так ну пошли второй день второй день похода вышли там берега Доброе утро. Это мы, бригада полярников. Один полярник, вот. Другой полярник. Он там где-то спит. Он в палатке. Это наша вторая стоянка. Прошла ночь прекрасно. Уже теплее. Очень здорово. Надо вставать, уйти, завтракать. Датик. Пойдем. Пойдем. Скифа. мы на свою вторую стоянку в нашем сплаве как серега нас обозвал бригада полярников он нас назвал бригада полярников потому что первая ночь была холодная но вторая ночь вроде нормальная не стал снимать как мы встали вот уже проснулись сегодня хорошо тепло очень хорошенькое место такой прям пляжик баунти Хорошая стояночка, сейчас я вам ее покажу. Вот наша стояночка. Серега что-то тоже тут заваривает. Вот тут ночует бригада полярников. Там арктическая экспедиция, да? Арктическая экспедиция. Хорошее место, вполне себе. Большой вон там наши лодки. Это хитрая рыжая морда, которая ждет, пока им что нибудь перепадет. Сейчас включил. Доброе утро, Москва. Не записываешь? Свои мысли какие-то. Записываю. Но понимаешь, в этом походе у меня никаких мыслей нет, нифига. Что касается чистоты природы, то в все довольно хорошо хорошие чистые леса все хорошо вот кроме вот таких вот построек вот таких вот лично меня вот эти, такие постройки бесит а, потому что ну и там всякие разные сооружения там на стоянках эти благоустройства они благоустройства могут быть хорошими если за ними следят а со временем они превращаются не знаю в какой-то Какой-то заброшенный бомжатник, это все. Лучшее место для туристов, когда после туристов остается только примятая трава и больше ничего. А все эти благоустройства на самом деле не очень хорошо. За вот что такое вот? Какие-то бочки. Баня какая-то. Ну, я, конечно, понимаю, что есть любители. Но, ребята, вы если хотите, вы можете приехать своей баней. И потом собрать ее и уехать сейчас есть все если вам нравится баня не значит что всем остальным она тоже здесь нужна а в итоге природа у нас обрастает такими стоянками вот. а так место хорошее хитрая рыжая морда в общем ребят маршрут который у нас был рассчитан на 4 дня на три ночевки в итоге мы его прошли э, за три дня две ночевки то есть пошли мы быстрее не знаю сегодня наверное, сейчас будем решать либо мы сегодня соберемся все-таки пойдем уже возвращаться потому что остался небольшой очень небольшой проход до нашей конечной точки, до моста, откуда нас можно забрать уже около устья, около Какшайска. Либо мы можем остаться здесь, еще Ну, побыть денек здесь просто стоять, там позаниматься делами. Там Серега может порыбачить, не знаю. В общем, сейчас решим, как мы будем действовать дальше. Сейчас коротко покажу свою палатку. Ну, очень доволен хорошенькая палаточка у меня новая не кемпинговая такая э, трекинговая, правильно бы сказать но честно говоря, мне очень нравится двухместная небольшая, но с тамбуром и так она мне прям очень хорошо зашла э, э, рад, не ошибся не ошибся Так что теперь буду пока с этой палаткой кемпинговую конечно можно взять но не знаю зачем она нужна в кемпинге хорошо удобно но э, ставить ее дольше и главный минус кемпинговой что кемпинговые палатки очень не любят штормовую погоду Несколько раз попадал так, что его там, не знаю, ставишь на растяжке, даже вроде бы, которые хорошо защищены от ветра кемпинговой палатки, они все равно очень боятся вот этой штормовой погоды. Ну и опять же, да, постановку поставить, снять э, кемпинговую палатку требует времени и усилий. Конечно, я еще не пробовал с пневмокаркасом, хочется попробовать еще палатки с пневмокаркасом. Ну может как-нибудь Как-нибудь У меня пока внутренний я не созрел В надежности этой системы Вот мой Атик спит О, спит какой Вчера днем во время перехода Произошло одно происшествие то выпал с лодки в реку Прям на ходу пришлось его спасать конечно я здорово испугался а Ату тоже все наверное заметили это его привычку садиться на самый край и на очередной волне он все таки выпал за борт сделал на носу упал, упал в воду был на поводке поводок с одной стороны создал риск потому что он прямо его ушел под лодку ату. И поводок его там как бы удерживал Но с другой стороны его не унесло течением И удалось его подтянуть Отстегнуть в воде и вытащить В общем Так Пришлось мне Конечно здорово понервничать тут тоже Но Во всем есть плюс, что надеюсь Он теперь будет осторожнее а то У него не было совершенно Чувства страха Сейчас он немножечко станет осторожнее. Наш рыболов-спортсмен. Я смотрю, там уже этот жирих бьется хвостами, он из лодки. Где жирих? Жирих. Я же, как манга. Дымар. А он в речке остался. А, то есть ты его покормил и отпустил. пошел так второй а тут, ты что в плать пошел так, О, я тоже так хочу вот так вот хорошо вот это вот это вот я вот тоже так, пошел, давай, так. А, а, а может ты нас по тебя кораблями вперед поставил одним вот так отбуксировал бы Входи, а давай Давай, Давай, заходи. Давай, заходи. Давай. Давай. Ну что, друзья, решили мы все-таки сегодня возвращаться? Будет у нас укороченная программа. Уходим из наших мест второй стоянки, идем до нужного нам моста. Перед падением в Волгу идем до этого моста, откуда нас должны будут забрать. Погода сегодня прекрасная, тепло, солнечно, прям вообще красота. Дельниковский мост Завершающая точка нашего маршрута Нашего сплава Немного ниже как шаг выпадает в Волгу Но нам туда не надо А мы, а мы сейчас будем подбирать место Где-нибудь здесь И вытаскивать лодки Сейчас будем присматривать Хороший был сплав Так что, ребятки Все, мы дошли до точки Собираемся